Вы можете представиться? Можно же, да? да? Значит, меня зовут Марина Сугробова, я парапсихолог. То, что касается одержания. Одержание не надо путать с психическим расстройством. Такие болезни, как шизофрения, одержанием не являются. Что такое одержание? У человека есть душа, и душой может завладеть темная сила. Ее называют бесом, чертом, шайтаном в разных религиях по-разному. Но мы это будем считать просто темной силой. Вот это овладение темной силой души может быть как частичное, так и полное. И в момент. Что такое одержание? Одержим какой-то идеей. Вот есть такое выражение. То есть человек к чему-то влечет. У него измененное сознание наступает в какой-то момент, и он делает то. Чего бы ни сделал в ясном уме и трезвой памяти. То есть когда-то он нормален, а когда-то он становится одержимым, то есть изменяется сознание, и он там впадает в транс, может там, быть агрессивным, может быть, наоборот, что-то делать. Одержимые люди пишут картины неземные, многие художники были одержа... одержимы. одержимы и в момент вот этого изменения сознания писали. Неземные картины. Мы такие картины знаем. Кто у нас там? Володя, кто у нас? Гаген? Я уже просто не, Гог... ну, не, да. не, да. не вот. Да, да, Вот, да-да. Вот мне расскажите, пожалуйста, как определить, что в человеке вселился вес. В человека, определить, как, вселился в человека без или не вселился, можно по внешним признакам. То есть я уже говорила, он, то он нормален абсолютно, то он становится неадекватен. Потом опять приходит в сознание. Очень характерно для вот таких людей это остекленевшие глаза. То есть человек становится, маска на лице, мышцы лица меняются, то есть лицо меняется. Если он в жизни добрый и хороший, у него определенное выражение лица, это лицо обязательно поменяется, выражение будет уже другим. И человек меняется как бы внешне, у него меняется тембр голоса, у него меняется взгляд. То есть он становится другим. Вот как бы взяли и поменяли его. То есть тело то же самое, а уже вот его сущность внутренняя она другая. И всегда, вот говорят, глаза это зеркало души. Поэтому самое первое, почему определяют, если в человеке одержание, это по его глазам. Если глаза, вот говорят, бешеные глаза, остекленевшие глаза, то есть злобные глаза, сверкающие глаза. То есть вот определений таких может быть много. Вот глаза меняются, они становятся, непохожими ну, не похожими на обычные глаза. Это бывает по-разному. Вот это вот первый признак одержания. А второй признак одержания это бесноватость. Вот, беснуются, то есть вот именно вот такие яркие вспышки гнева, агрессии, радости не норма, не норма, неадекватность поведения. Вот это второй признак одержания. И Третий признак одержания, то есть когда человек, когда без полностью овладел данным объектом, то человек становится импульсивным, то есть он становится агрессивным, резким, ведет себя неадекватно. Ну, просто вот поведение, мышцы рук там сокращаются, там трясет его, еще что-то. То есть, и видно, что он ненормален. И еще один момент. Я очень давно работала с девочкой с маленькой, ей было 12 лет ну милая девочка хорошая отличница в школе и вдруг у нее вот начались такие вот приступы одержания. в момент одержания она впадала в транс и ругалась матом так как бы вот, вот этот данный ребенок ругаться бы не мог Тембр голоса менялся и было просто страшно то есть она становилась вот так вот за грубое выражение я прошу прощения пьяным мужиком. Чего быть просто не могло. То есть ей, когда стали выяснять, что тут происходит, оказалось, что у ее матери был любовник. Любовник был... Она русская, он был татарином, мусульманином. И его похоронили ну, неправильно, не так, как должны были хоронить мусульманина. Мало того, его еще убили в пьяной драке. И вот его душа каким-то образом вселилась в эту девочку. И в момент вот этого одержания, то есть вот э, он говорил, вот она говорила такие слова, как бы говорил бы вот этот мужчина, душа этого мужчины. Это было просто удивительно, потому что ребенок, даже самый ну, развращенный ребенок, не может вот так говорить... То есть это был мужской голос, это была мужская логика. Вот такое тоже бывает. То есть человек меняется настолько, и потом она не помнила, когда приходила в себя, она совершенно не помнила, что с ней происходило. То есть ничего воспроизвести не могла. Мало того, когда ей давали бумажку и карандаш, она даже писала вот эти записки ругательные. И вот я говорю, это был действительно просто пьяный мужик, а не девочка в своих высказываниях вот поэтому мы можем тоже заключить что это одержание то есть изменилась полностью личность вот этой девочки она стала вот пьяным мужчиной вот. И что, конечно, было удивительно, но это было ярко. Бывает так, что вселя... подселения ну, более-менее схожие. Там, вселяются души умерших, вот, умерших грешников, не только черти. Более схожие, допустим, по своему мировоззрению. Тут труднее определить. Но вот здесь это было очень видно. То есть Всегда и меняется поведение, разговор, меняется все. То есть это другой человек. А можно как-то определить, человек просто психически болен или действительно у него усилился без? Ну, прежде всего, конечно, это определяет специалист. Потом существуют тесты в психиатрии, есть классификации психических заболеваний. Например, шизофрения, когда слышатся голоса внутри, внутри человек слышит голоса, как будто с ним кто-то общается. Вот такие общения, то есть вот такие контакты – это есть шизофрения, это галлюцинация, это тоже, в общем, где-то общение с потусторонними силами, но это не является одержанием. Просто у него есть возможность общаться с темным миром. Такое тоже бывает. Вот это надо различать. Это психическое расстройство. Вообще очень много ясновидящих людей, которые вот в результате психического расстройства попадают в иные миры, в информационное поле. И тоже там какие-то контакты имеют. Это другое, это не одержание. То есть в силу вот такой работы мозга человек может выйти, если у него психическое расстройство. Слышите эти голоса, и очень много. Вот возьмем ту же Жан-Удар. То есть там тоже был особый тип психического расстройства. Но она не была одержима. Она просто слышала какие-то советы, довольно дельные. То есть она сделала свое дело. То есть она внесла лепту в свою историю. То есть, она была носителем. Это даже и шизофрении назвать по большому счету нельзя. Такие явления бывают. Но она была адекватна. То есть она контролировала свои действия, а одержимые люди, они ⁇ это изменение личности на какой-то момент. То есть это уже другой человек, это уже без, это уже вот какая-то темная душа, которая подселилась. То есть это уже совершенно другой человек. Это надо понимать, что вот чем отличается. А психические расстройства ⁇ это другой взгляд на мир. Это, это тоже болезнь, это тоже, но ну, ну это не одержание. А без он как бы выбирает, в чью душу вселяться? Дело все в том, что в любую душу вселиться нельзя. Есть, опять же, люди или слабые, или вот такие, как эта девочка была, просто мама была виновата, Мама там гуляла, вела неправильный образ жизни и пострадал ее ребенок, как более слабой. Девочка была в переходном возрасте, тогда когда ребенок становится, ну, становится девушкой, то есть вот это когда начинаются месячные, вот это очень такой вот тяжелый период, переходный, психологический. И люди открыты для темных сил. То есть дети открыты, вот там после 7 лет, после 13 лет, открываются вот эти вот каналы. У молодых, не сформировавшихся личностей. Ну и у слабых людей одержание происходит. То есть люди, которые чем-то обижены. И в стрессовой ситуации, то есть в результате стресса, испуга это может произойти. Когда открывается душа. Когда болит. Это все равно болезнь души. Вот говорят, болит душа. То есть испугался или там что-то какое-то формирование и человек еще слаб духовно слаб, то есть у духовно сильных людей одержание, ну, то всякое бывает, так вот зарекаться-то никто не может, но это бывает в результате каких-то изменений, трансформации души, когда с душой что-то происходит. Вот что-то, что-то, вот или формирование, как, как в детском возрасте, или же значит вот э, стресс, болезнь, ну и так далее, и так далее. То есть некомфортность души приводит к одержанию. А помочь в данном случае кто может? скорее священник или экстрасенс? Вот. А здесь однозначно, однозначного ответа быть не может. Кто может помочь? Священник, экстрасенс и тот и другой в равной степени. Главное, что-то был бы настоящий священник э, и настоящий экстрасенс. То есть есть люди, которые обладают вот этой силой, силой Духа. И которые могут, имеют вот такой вот, они проводники с высшим, с высшим разумом, с Богом, как угодно это назовите. Вот если, ведь не у каждого священника такой канал есть, вот такая связь. И не каждому священнику это позволено делать. Вот. Также и экстрасенсы тоже. Не каждый экстрасенс на это способен. Если у него есть мощный энергетический канал, если у него есть сила духа, если он сам порядочный человек, если он не занимается с темными силами, не, а, не прибегает к черной магии, если он... вот, ну, но делают только добро. То есть духовные целители это делают. И, кстати, если православная церковь никак отрицает экстрасенсов, то католики, католики привлекают экстрасенсов, людей, то есть отбирают людей, которые могли бы в этом помочь. И вот там это более эффективно работа ведется по одержанию, по отчитке. То есть что такое изгнать беса? Это не просто прочитать молитву, это дать вот ту силу, ту энергию, ту светлую энергию, которая этого беса изгонит из человека. Но ведь не в человеке же он сидит на самом деле. Не в человеке. То есть это не, это не физическое существо, которое залезло там вовнутрь нашего тела, и вот оно там сидит. Все это не так. То есть у человека есть мозг есть душа где душа находится мы не знаем это вот такая вот не физическая субстанция но есть мозг который руководит всеми процессами в организме и овладевает прежде всего вот вот эта сущность головой мозгом и уже руководит вот как бы дает команды мозгу выполнять там на моторику дает команды через мозг и нет такого, что кто-то там залез. Поэтому здесь все, все болезни от головы. Вы говорите, что в православной церкви не проводится, да? Нет, в православной церкви не, не проводится совместных. Вот вы, был задан вопрос. Вот священник должен это делать или экстрасенс? Вот там, где есть католики, там это делают и те, и другие. То есть находят людей, которые способны... Это вот есть такая у человека способность. Их отбирают, они это делают. У нас это делают, это делают и отдельные экстрасенсы, отдельно некоторые священники. И отдельно некоторые экстрасенсы. То есть и то, и то проходит. Главное, чтобы человек обладал вот этой силой. И таких людей достаточно много на Земле. И они всегда были. То есть всегда было противоборство добра и зла. И не было еще ни христианства, никаких вот современных религий. А вот такие люди уже были, носители, независимо в любой религии, какие бы религии, язычество, самые древние религии, вот, всегда это было одинаково. Были люди, способные изгонять беса, и были люди, которые были способны этого беса вселить. Ведь, а вообще как? Из-за каких, какие причины вот таких подселений? Кто знает? А вот я могу назвать несколько причин. Сейчас одна из самых современных причин – вот подселение беса. Сейчас, ну, я уже прошу извини, извинить меня, может быть, кто-то обидится. Стали люди чувствовать, возникли что-то типа сект, учений новых, космических потоков. И вот эти космические потоки посвящают людей в какие-то космические потоки. Где-то потоки хорошие, есть такие хорошие, вот, как рейки. Вот. А у кого-то потоки совершенно просто дикие. И вот идет включение и одержание. То есть посвящают людей, дают им какую-то энергию. Они себя действительно чувствуют вот, очень хорошо. То есть начинают исцелять с помощью энергии. Не с помощью какого-то духовного пути. Вот Чтобы быть целителем, надо пройти духовный путь. Надо многому учиться, надо, в общем, не просто так, пришел так вот, опа, в один день, посвятился, и все, и теперь я руками исцеляю. Так не бывает. Вот как Иисус Христос там возлагал там руки, и все проходило, у него был духовный путь. А это что за Иисус Христос? Пришла дама с кошелкой, сидела дома, ничего в жизни не делала, ее заплатили деньги, ее в один день посвятили. Чему? Вот, и у нее начинается одержание. То есть ей попросту посадили беса. Вот это нужно знать. И поэтому надо крайне осторожно людям относиться. Нет никакой, особенно вот если вы хотите быть целителем, там, магом, любой путь – это духовный путь. И нельзя вот так на халяву, заплатив там, 100 долларов, к примеру, как это там стоит, там, 300 долларов, получить вот эту целительскую силу. Потому что тебя выбирает та сила, которой ты можешь служить. И вот не, бездуховный человек, не проделав этот путь, получает, в общем-то, беса, получает одержание. Очень много сейчас одержимых людей. Почему, собственно, с ними борется церковь и, в общем, правильно делает. То есть, конечно, есть люди способные, то есть всегда были и черные, и белые, а есть люди, которые вот просто никакие. Но в церкви тоже, по-моему, только черный монах может экзорцизм проводить. Да? То есть, там нужно... Я за церковь сказать не могу, поскольку я не имею к этому отношения. То есть уже не должны сами там это, их, как бы, их какие-то иерархии, но я еще раз говорю, что не просто монах может, а человек духовный. Он может быть, ведь никто же никому не запрещал там, быть в браке, вести праведную жизнь. Если мы все будем, извините, вот, не будем иметь каких-то таких вот интимных связей там, с мужем, там, с женой, то род человеческий не продолжится. В этом, в этом нет ничего плохого. Ну, у церкви это так. Там, священники, католики, там, дают обед безбрачия. Наши священники этого не делают. То есть дело не в этом, не в том, что какой человек, какой он духовно. Если он ведет праведную жизнь, если он духовно сильный, он это может делать. То есть основываться надо не на том, там, есть у него там сам, нет у него сана. есть ли у него духовность. А Сам вот обряд вот этого экзорцизм как вообще проходит? Обряд может проходить если очень пора. А что нет? Мы... А не снимаем? Сейчас нет. Угу. Посмотрите, как собака залезла на вас, смотрит. Думаете на меня? Ага, на вас. Мне кажется, что ей понравилось. А ей пирожки понравились. Вот. И только не задавайте мне вопросов о церкви. Это запрещено. Ага. Они так ругаются потому что что вы лезете там экстрасенсы в наши дела. Ну пусть они сами что-то напускают. А может быть мы ее поддержим? Ребята, а то она упадет в конце концов. А? Да нет, она все. Нет, она вообще-то нафиг меня но все равно уж лучше подержите, это гавкнется, и будет вам да, одержание. И будет нам одержание. Да. Вот. Просто... Я про церковь просто чисто для себя спрашиваю, ну, в этой теме церковь, церковь проводит отчиты, Специальные ритуалы, которые связаны с изгнанием беса. Это я уже говорю. Специальные службы. Да, я видела в интернете. Вот. И э, есть люди, которые вот, духовно сильные, но это тоже поставлено уже на поток. И, в принципе, это нельзя делать в общей массе, это, в общем, индивидуальная вещь. Есть, кстати, снимали там, как их отчитывают, они бесноятся, но есть еще один момент, о котором я могу сказать, только на камеру. Есть люди, которым это нравится, которые таким образом пиарятся. А священники? священники нет, нет, нет, а одержимые, люди? которые кричат, то есть кричат они на самом деле на публику. Это психически больные люди, это разные вещи. То есть вот когда мы принимаем за чистую монету, что дама там выходит и начинает кричать дурным голосом, или когда ее начинают отчитывать, она начинает, она просто ерничает. Можно, да? Да. Вот, я еще, еще хочу отметить один такой очень немаловажный момент есть люди, которые получают удовольствие от того, что они одержимы. На самом деле это не так. Играют в одержание. И когда мы видим дам, которые бьются в истерике, когда, на них там, когда их отчитывают, там прыгают, там раздеваются и вообще ведут себя непристойно, вот, то это еще особый, особый вид просто психического расстройства и вот имитации одержания. Вот тут нужно понимать, что люди хотят привлечь к себе какое-то внимание. И не все. Всегда вот, вот их поведение такое буйное является одержанием. Одержание это, – одержание это гораздо серьезнее. И реально одержимые люди, они не играют на публику. То есть они это стараются как-то где-то нужно скрыть. То есть бесы, они тоже умные и хитрые. И поэтому, когда что такое сеанс вообще вот экзорцизма, изгнания беса? Это поток, энергетический поток, божественный поток, поток светлых сил, призыв светлых сил. Называйте это как угодно. И вот эти светлые силы, то есть ангелы, ну, в разных религиях, в разных учениях называться они могут как угодно, по-разному. Ну, мы это называем, у нас вот, я русская, мне ближе там, христианские понятия, то это ангелы. То есть ангелы, и они помогают освободиться, то есть вынимают этого беса, изгоняют этого беса. Делает это никогда, не делает этого человек. Он просто не в силах, ни один человек не может справиться с бесом. Он человек, а всегда за ним стоят вот эти светлые силы, которые и освобождают мозг освобождают мозг от этого воздействия то есть никто я говорю, внутрь то вот, это неправильно то есть идет давление на мозг на определенные зоны мозга то есть вот там одна мозга там лобная доля там, за волю отвечает и так далее и так далее. И вот на эти зоны мозга и оказывается воздействие темными силами на самом-то деле вот. и поэтому работают именно с мозгом. И вот эта реакция, иногда бурная реакция одержимого, это потому что, вот, представляете, что такое? С одной стороны, там темная сила воздействует на мозг, а с другой стороны, светлая сила. Ну, а тот же самый мозг начинает воздействовать. И, конечно, вот эти вот вспышки, вот, вздрагивает человек, его там бьет в конвульсиях и так далее. Это вот результат вот такой борьбы, вот, за зоны мозга. И я думаю, что если сделать энцефалограмму мозга, она обязательно покажет вот такую очень активную деятельность. Никто еще так до конца этого просто не изучал. А надо. А надо изучить и понять, наконец, что никакие черти не залезают вовнутрь нашего физического тела и там не сидят. Еще один момент. То, что связано с полтергейстом. Это тоже разновидность одержания полтергейста. В большинстве случаев объясняется полтергейст очень просто. Везде, где возникает полтергейст, если мы замечаем, в большинстве случаев, они могут быть разные, полтергейсты тоже разные. Но вот случай такой самый распространенный. Какой-нибудь ребенок, подросток. Который э, все, собственно, и мутит. То есть вокруг него все горит, все валится, записки валятся, и никто ничего объяснить не может, и камеры не снимают, и там, и все. Вот, вот прям вот полтергейст. И он носитель пол полтергейста. На самом деле, э, что такое бесы? Это да, это бесы, правильно, все это так, но никакие бесы, никакие там шкафчики не поджигают, никакие тряпочки не бросают, ну, в общем, ничего не делают. А делают. Это люди, но делают неосознанно. Вот этот мальчик, а как, а как правило подросток, сам не осознавая, он этого не помнит. В какой-то момент у него выключается сознание, и он там поджигает шкафчик. Но так искусно, что никто этого не замечает, поскольку им руководят бесы, действительно темные силы. То есть все это творится руками человека. Вот, там какая-нибудь мама в этот момент, у нее выключается сознание, да, и мама этого не видит. А это происходит на их глаза. Они говорят, мы не видели, ничего не было. Если было, только вы этого не видели, потому что ваше сознание было отключено. Вот это тоже один из элементов одержания. Не обязательно там люди вот так себя странно ведут, психически больные. Вот еще такой вот тоже вид одержания тоже бывает. Так что это в творчестве бывает, бывает вот в таких проявлениях. То есть их разные виды одержания. Человек, как правило, сам приходит или его приводит близкие, которые видят, что с ним что-то не то? По-разному. В большинстве случаев человек приходит сам, потому что он просыпается. Если он разумный человек, то есть зависит от того, какого, с каким человеком это случилось. И если человек еще способен, вообще способен что-либо в жизни анализировать, он приходит сам и говорит, вы знаете, мне плохо. Мне плохо. Особенно женщины приходят. Есть еще один вид одержания сейчас очень распространенный в Москве. К сожалению, к моему. Я бы сама бы не поверила, бы, но началось это в 90-х годах. На моей памяти, вот в начале 90-х годов. К нам стали обращаться. Тогда не было. То есть я работала в Международной академии энергоинформационных наук. Это была такая общественная академия под руководством генерала. Ханцеверова. Там не занимались никакими вот там приворотами. Там, там была чистая, это наука и неология. Люди занимались, в общем, делом. И вот с того времени, когда стали туда приходить люди, к нам просто на прием, ну, женщины работают, там ясновидящие, время было лихое, что-то мы подрабатывали просто для себя. И вот стали обращаться женщины, которым было проще. Они же не могут прийти в академию искать. вы знаете, меня кто-то насилует во сне. Там не во сне, а приходят и насилуют. Вот. Они стали обращаться, естественно, к нам, к женщинам, жаловаться. И таких случаев было много. Сейчас это опять повторяется. Вот. Есть еще такой вид особый. И раньше говорили, что верь совокупляется там с дьяволом. Вот. Сейчас то же самое, но это не ведьмы. Никакими ведьмами на самом деле не являются. Если там где-то в истории в средние века говорили, это ведьмы, там вот. на самом деле это несчастные женщины, тоже одержимые. Одержимые, и они чувствуют, полностью чувствуют, ничего никого нет. Если поставить камеру, ничего не будет. Но они полностью чувствуют вот, э, близость, интимную близость. Они, они лежат. Кто-то приходит, кто-то вот с ними занимается. Это все бывает почти в здравом уме, ясной помните. В момент изменения сознания. То есть она садится, засыпает, ну, спать ложится. И в этот момент у нее вот эта вот ерунда начинается. То есть ее вот кто-то начинает вот таким образом использовать. Mm -hmm. Это тоже вид одержания. То есть одержания бывают разные. Ну Вот насчет отчитки вы говорите, что в массовых количествах это не должно проводить, это все индивидуально. А, да, поскольку это очень опасно. Опасно, это же человеческий мозг, разные виды одержания, разное состояние здоровья. То есть идет нагрузка на нервную систему, на сердечно-сосудистую систему. То есть человек может попросту умереть, если у него там больное сердце. То есть я бы... Вот из этих соображений не стало делать, То есть нагрузка на здоровье. То есть вот этот момент изгнания, он очень болезненный. И как вот если человек болен, у него повышенное давление, болит сердце, там еще что-то болит, делать этого нельзя. То есть нужно обязательно проходить вот медкомиссию, что называется, и посмотреть, нет ли каких-то там... Щитовидная железа очень реагирует. То есть эндокринная система реагирует мгновенно. Может быть, удушье, может быть, головокружение. Надпочечники могут вот на это прореагировать. То есть тут это здоровье, это физический организм, который, в общем, на это реагирует болезненно, поэтому Я не врач, но, тем не менее, просто вот из того опыта мы видели, как это плохо. Поэтому мы можем вот констатировать, что прежде чем вот заниматься экзорцизмом человеку, ему нужно быть в, хорошем, в хорошей форме. Вот, как вот мы там, допустим, не делают плановые операции, если у человека что-то болит. Так и здесь. То есть это можно приравнять к обычной операции.